Добрый день, уважаемые телезрители, у нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел», а если быть точнее, сегодня она будет в формате «Смотрите, кто пришли». А, и поговорим мы сегодня о вот какой теме, о компьютерных играх. У любого явления есть две стороны, как у монеты, аверс и реверс, положительные и отрицательные. А, не исключением является и такое обширное и многообразное явление, как мир компьютерных игр. Об отрицательных сторонах этого глобального увлечения человечества, в общем-то, довольно широко известно, это тиражируется. СМИ полны душераздирающих историй о разрушенных семьях, где один из членов семьи супругов, например, увлекся играми. О драмах родителей, которые не понимают увлечения своих детей и беспокоятся за них. И часто это даже... в в виде какой-то жести, которая охотно тиражируется, которые творят юные и не очень игроманы, лишены любимого занятия. Человек любит испытывать страх, страх, как и всякая низкая вибрация, хорошо монетизируется, и понятно, почему СМИ так охотно отыскивают и тиражируют пугающие истории, связанные с увлечением компьютерными играми. Но мы сегодня поговорим о другой стороне этой монеты, о положительных сторонах увлечения компьютерными играми о том, что дают компьютерные игры обществу, что дают они науке, и в первую очередь, что они дают человеку. И поговорим мы об этом с нашими гостями. Это директор Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета Чикарин Дмитрий Евгеньевич. Ассистент кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ журналист и обозревательный компьютерных игр Мелихов Алексей Германович и аспирант кафедры общей психологии Института психологии и образования КФУ автор кандидатской диссертации ⁇ Психология компьютерных игр ⁇ Артур Рамеевич Темергалеев. Здравствуйте, уважаемые гости. И я хочу начать нашу программу. Вот с какого вопроса я задам его всем. Что для... Вас лично является компьютерная игра. Как она встроена в вашу жизнь, сколько вы занимает времени и что она дает? Я прошу начать с Артура. А, еще раз, здравствуйте. А, для меня в первую очередь компьютерные игры, наверное, на данном этапе являются хобби. То есть определенным увлечением, от которого я получаю э э эмоции. А, по продолжительности я могу сказать, что, наверное, Опять же, в связи с, с загруженностью я могу позволить себе играть максимум, может быть, 14 часов в неделю. Вот это на самом деле не так много. А, касательно именно самих игр, наверное, здесь для меня очень важно именно то, как они, а, скажем так, отзываются во мне, именно эмоционально. Спасибо. Вы, когда задали этот вопрос, что для вас такое компьютерные игры, я как-то сразу подумал об определении. То есть вопрос сложный, на самом деле, о нем много споров ведется. И я как-то решил, что отвечу, что это интерактивные медиа. И потом до меня дошло, что вопрос, наверное, был все-таки прежде всего о том, что для меня значат а, компьютерные игры. Но, наверное, если я с, на с самого начала подумал об определении, то это тоже говорит о том, что они для меня значат. То есть они для меня, наверное, помимо того, что являются хобби, это все-таки, наверное, нечто большее. Не знаю, может быть, это стыд моей работы, потому что я как филолог постоянно анализирую, разбираю вещи, и при работе с текстами это вот неизбежное. Но при этом это и мое увлечение в течение множества лет. По времени, сколько занимает, э сложно сказать, потому что в какие-то недели я менее загружен и могу по два-три часа в день, например, играть. В какие-то недели я не играю вообще э в игры, потому что времени нет. Ну, в среднем, наверное, от 7 до 12 часов, иногда больше, иногда меньше, получается. А -а ну, собственно говоря, вот я тогда тоже э -э скажу, наверное, действительно о своем отношении. Но дело в том, что, м -м, в отличие от моих коллег, я не могу, наверное, назвать компьютерные игры своим хобби. А компьютерные игры для меня, это, наверное, является чем-то большим, потому что, в общем-то, если чем-то занимаешься на протяжении более 30 лет, оно уже начинает ну, перерастать все-таки в часть жизни. Собственно говоря, ей становится. Но вообще компьютерные игры, я считаю, ну, действительно, новым видом искусства, ну, вернее как новым, опять же, которому уже несколько десятков лет, который принципиально отличается от других видов искусства, который принципиально отличается по воздействию на человеческую психику и обладает как массой преимуществ, так и при неправильных применениях массой недостатков. Ну, в общем-то, это опять же каждому из видов искусства и видов человеческой деятельности может быть применено. Вот я с удовольствием раскрою эту тему. Ну, опять же, очень Ильич, давно этим занимаюсь, вот да. — Вы а, упомянули о психологии человека в игре. Я на самом деле, раскрою маленький секрет, когда м, эту тему я выбрал для а, нашей программы по личным соображениям, глубоко личным переживаниям. А эти глубоко личные переживания были связаны с, с увлечением одной игрой, которую, в общем я баловался ну, в течение там, нескольких лет. Это не было, не было такое, что там сутками сидеть. Играю, в общем, всем известным World of Tanks. И как-то одним прекрасным вечером, когда я сидел и играл в эту игру, я вдруг понял, что я играю только из тысячи юнитов, которые предлагает эта игра. Я играю только одним юнитом, очень своеобразным. И вдруг я понял, что этот юнит ⁇ это психотип, мой психотип. Uh, то есть, условно говоря, там, World of Tanks предлагает тебе играть или тяжело, тяжелобронными машинами, которые выходят как бы ты, богатыри, держат фронт, машутся, или танками-разведчиками. Ну, в общем там масса есть э, вариантов. Ну, я выбрал определенный танчик Т-67, кто увлекается этой игрой, их таких на самом деле миллионы, они представляют, о чем это речь, это... Легкая, очень скоростная, с хорошей пушечкой, машинкой, которая засадная в первую очередь, с хорошей, там, я вдруг понял, что это мой психотип. То есть мне совершенно не хочется выходить, как богатыр, рубиться направо и налево. А, мне не хочется сидеть очень долго в засадах, там, да, и просто подсвечивать, как танчики-разведчики. Ну, условно говоря, если сравнивать взаимодействие в мире, то это человек, который, ну, жертвует собой, светит и готов на это пойти поддерживаю всю свою команду, то есть мне было интересна вот эта игра, она, можно играть в индивидуальность, очень много там раскрывается, и когда я в какой-то момент я понял, что, боже мой, да это же я, я в своем, в таком, мое поведение в жизни, я выбираю именно такой образ жизни, это мой психотип. Кстати, после этого у меня очень резко отключило интерес к игре, вот я после этого, ну, практически уже, ну, полгода даже в руки не брал, я стер, и, в неинтересно стало, я вдруг понял, ну, вот, я играю свою жизнь вот там же, когда можно делать то же самое в жизни, ну, и так и делаешь. Вот, и знаете, у меня вопрос, это мое личное переживание было. Я хочу вот у вас узнать, у людей, которые очень увлечены, для которых это даже не хобби, а жизнь в каком-то смысле, вот мой личный опыт, это закономерный опыт, или и каждый проживающий, игрок проживает себя в игре, или все-таки это просто мой какой-то, ну, вот, особенности, мои восприятия какого-то мгновенного, а? секундного. С меня, наверное, сейчас ну, начнем хорошо. уже в, в обратном порядке, да? Ну, угу. я не психолог, конечно, наверное. Вот. А, но вот я вот что хочу сказать. То есть, а, в принципе, чем вообще отличаются а, компьютерные игры от ну, любого действительно другого вида медиа? То, что вы принимаете в них решение. То есть, вы в компьютерных играх вы действительно ее проживаете если вы, в принципе, играете э, в компьютерную игру с какой-то степенью вот, вовлечения. А больше того, в принципе, вовлечение в компьютерные игры, ну, для тех людей, кто не испытывает к этому отвращения, они показывают крайне высокую степень вовлечения, потому что, например, э, время... Субъективно течет, когда вы находитесь в компьютерных играх, гораздо быстрее, то есть кратно быстрее. То есть, условно говоря, вы можете, например, там просмотреть, допустим, вот фильм полтора часа, а по субъективному времени это будет эквивалентно там, 8 часам в игре. Это говорит о том, что ваш мозг работает крайне интенсивно и максимально вовлечен в это мероприятие. Дело в том, что когда вы в чем-то увлечены, вы можете быть увлечены либо если это соответствует вашему действительному психотипу, либо если это соответствует тому психотипу, который вы хотели бы в себе проявить, но просто не имеете возможности. Но на самом деле я хочу сказать, вы э, не себя играете в игре, вы играете так, как вам приятно. То есть это, это не значит, что вы там свою жизнь проживаете, вы просто проживаете там, вот эту игру, именно так, как интересно, нужно вам. Но это не значит, что вы там проживаете свою жизнь. Это разные вещи. Uh -huh. То есть это вот вы не дублируете как бы там вот, э, свой вот текущий вот статус. Но нужно, чтобы прежде вам было комфортно, да? я бы это замолчал. Uh -huh. Ну, так, я хочу услышать на этот вопрос ответы и других участников. <свят> да, я тоже хотел сказать, что это, в общем-то, один из основополагающих вопросов, касающихся видеоигр в целом. Потому что, да, как уже верно сказано, игры отличаются от всех остальных видов искусства тем, что здесь есть прямой вклад э -э, игрока. То есть когда мы смотрим кино, то есть мы можем анализировать, мы можем как-то реагировать, но мы не влияем, по сути, на то, что происходит на экране. То есть то же самое с книгой. Там даже если мы ЛитРПГ открываем какие-то, где есть э, варианты выбора, мы просто перелистываем страницу и выбираем. Это все-таки другое немножко, хотя тоже есть какой-то вклад читающего. В играх мы прямые участники и напрямую участвуем. И, соответственно, мы... Нельзя сказать, что перемещаем себя самого туда, но мы ведь часто ведем себя так, как бы мы вели себя в жизни. Поэтому. Но здесь встает другой вопрос, это вопрос а, вовлеченности. Потому что кто-то а, вот, жалуется, что не может, например, мужчина говорит, я не могу играть за женщину. Или наоборот, женщина говорит, я вот хочу играть за мужского персонажа, вот не могу играть а, за женского. Кому-то вообще это без разницы. И, а, соответственно, у разных людей разные требования к тому, как они себя хотят ощущать в этом пространстве. Поэтому а, есть базовый, высокий достаточно уровень вовлеченности, но у разных людей, во-первых, градация все-таки различается, и во-вторых, различаются условия вот этого входа. И это, кстати, один из самых сложных вопросов, которые геймдизайнеры пытаются решить. Часто, вот особенно это у ранних игр, они вообще как-то вот, не рефлексировали тот момент, что игры ⁇ это интерактивное искусство, и пытались подражать либо литературе, либо кино. Uh, и до сих пор, в общем-то, такие проекты выходят, которые uh, не используют вот этот вот огромный потенциал, который, я думаю, даже самыми экспериментальными, смелыми проектами и самыми удачными из них раскрыт где-то процентов на 5 из того, что можно сделать. Потому что тот самый факт, что мы сами участвуем в процессе, мы сами принимаем эти решения, мы их делаем, задуманы они разработчиком или нет, он несет огромный потенциал для рассказывания как истории, так и для донесения месседжа, так и просто для того, чтобы какие-то чувства заставлять испытывать людей. Это даже если не касаться киберспорта и навыков, которые сами игры развивают, это вот именно… Вот геймдизайнерская design, перспектива в плане работы с нарративом и идеями. Uh -huh. Артур, вы знаете, вы же психолог, и как раз занимаетесь психологией игр. А, и, наверное, этот вопрос будет вам такой, скажем, даже более профессионально точный. Uh -huh. а, вот мой опыт, неожиданный на самом деле, для меня это было такое легкое откровение, даже в каком-то смысле трансцендентный опыт. А, это только личный мой опыт, или подобный, возможно, неосознанно переживают все остальные участники? Я... Uh -huh. Склонен предполагать, что все-таки такой именно личный опыт переживания проходит все. Он, да, является по большей части субъективным, но, опять же, как и говорили мои коллеги, это по большей части связано с нашей вовлеченностью, спецификой вовлеченности. То есть, по сути, именно компьютерная игра позволяет нам перенести нас в именно виртуальный мир, создать нас самих, таких, какими мы хотим себя видеть, по большей части. Это, конечно, является каким-то таким больше неосознаваемым аспектом для, для людей, которые играют. Но именно те паттерны, вот, о которых были подмечены вами да, и другими игроками, именно вот создание какого-то формы поведения, да, формы внешнего, он так или иначе является отражением нас самих в реальности. Здесь уже вопрос э, исходит э, несколько иной. То есть именно, во-первых, как было ранее сказано, степень вовлеченности, да, и, соответственно, именно что для человека является вот эта игра. То есть э, именно вот пер пер первичный вопрос от э, игры человек, что от нее хочет получить. Он играет как профессионал для достижения каких-то, скажем так, целей, да, построения карьеры. Он играет для получения как раз-таки эмоций или он реализует самого себя. По твоим оценкам, а, если взять 100%, я понимаю, что это очень приблизительная оценочная вещь. Вот взять 100% игроков, которые играют в компьютерные игры, а, скажем так, людей, которые играют в компьютерные игроками даже с ними назову, потому что часть это уже жизнь. А, вот из них вот эти три пункта а, – профессиональная позиция, эмоциональная позиция и третья… И реализация. И реализа самореализация да, в игре. А, проценты, как вот ну, сказали, что профессионал, с там… 5 процентов 10 процентов сложно сказать именно прямо точные проценты но с учетом современных тенденций я бы сказал что сейчас именно вот киберспортивная составляющая она очень хорошо сейчас в последние годы развивается и наверное подавляющее большинство людей именно стремятся именно к киберспорту вот смотрите почему мне эта тема за очень заинтересовала потому что я вдруг подумал сейчас же очень модная тема составление психометрических портретов то есть на основе бигдаты, исследования Касинского. вот мы слышали про Брекзит, про выборы Трампа, когда ну, составлялся по профилям в соцсетях, почему это в громадных количествах, составлялись психометрические портреты людей, и, соответственно, им подставлялась какая-то информация конкретно под этих людей. Или, в общем-то, известно, сейчас банки очень хорошо начали работу, когда они по профилям в соцсетях могут уже сейчас начинать определять способности клиента будущего а, и вот в связи с этим возможно ли в будущем или возможно уже сейчас такие разработки есть когда э, массовые компьютерные игры подобные World of Tanks там э, StarCraft ну вот такие где, которые многомиллионные может даже подмиллиардные охваты уже а, когда разработчики психологи Могли бы по поведению, по количеству времени в сетях, по его манере игры, по выбору юнитов, по каким-то другим еще позициям, да, по его поведению в чатах определять психометрический портрет человека и, условно говоря, в связи с этим, ну, подкидывать ему определенные рекламы, не знаю, кредиспособность, э, склонность к правонарушениям, вот такие составлять э, вещи, которые, ну, в общем-то, будут нас ранжировать, каком-то смысле. Теоретически это возможно? Вы опять переходите к вашей любимой теме, к Семену глупаку а Для тех, кто играет а, в игры казуальные, для тех, кто играет в онлайн-игры и не рассматривает их как киберспортивные дисциплины, то есть вот эти игроков, которые, ну, что называется, заходят туда просто, вот, ну а, они не являются профессионалами, а, они там проводят достаточно большое количество времени, но а, проводят их с точки зрения именно, именно самореализации. То есть вот смотрите, вот еще раз, вот Артур же как сказал, есть вот действительно три вида времяпрепровождения. Первый – это профессиональный киберспорт. Второе — это получение эмоций. Третье — самореализация. Из них а, неосознанно является именно самореализация. Человек играет, потому что он играет, потому что он хочет играть. Если человек хочет получать от игры эмоции, он осознанно хочет получать от игры эмоции, причем именно когда человек хочет от игры получать эмоции, он может осознанно выбрать не свой психотип в качестве как раз своего эталонного героя. В этом как раз и есть, что получить эмоции другого ранга, чем вы можете получить, например, другого спектра, чем вы можете получить в реальной жизни. А для того большинства, которые играют только потому, что играет, потому что это а, приятный, ненапряженный вид деятельности, который позволяет себе но для детей это развиваться, для взрослых это что называется ну, вот, эквивалент любого другого досуга. Вот для вот этого основной когорты людей эта задача является тривиальной. Потому что люди выплескивают туда свой поток сознания, свое эго а, скажем так, осуществить квантитативную характеристику эго по тому спектру действий, который он осуществляет. Ну, достаточно задача тривиальная, многократно решенная. То есть, в общем-то, применяем практически те же самые вот, психотесты к каким-то вот, формальным действиям и получаем психологический портрет человека. То есть, ну, как таргетированная реклама, но это вообще вещь, которая в играх существует, особенно онлайн, там, лет уже наверное, 15, если не 20. Поэтому ну, в общем -то, это делается. А вот для тех, кто осознанно в них играет, либо осознанно для получения эмоций, либо осознанно с точки зрения киберспорта, да ничего по ним не определишь. Ну, принципиально ничего по ним не определишь. То есть, ну, условно, если человек, например, добрый и пушистый, но ну, вот он хочет отыграть в игре, там, я не знаю, там, некроманта, там... Uh, ну, условно говоря, там человека, там, тирана, диктатора, и он делает это осознанно, потому что он хочет получить этот спектр эмоций, он хочет посмотреть, как это выглядело бы в реальной жизни, ну, либо наоборот, да. Вы по нему ничего не определите, потому что это конструирует эту личность виртуально, То есть это, ну, вы определите характеристики этого виртуального конструкта. Вот. Mm -hmm. Mm -hmm. Есть что добавить? Uh, да, этот вот. Есть такое понятие, как игры-сервисы. Оно появилось последние, наверное, лет 10 где-то, наверное, меньше даже. Индустрия развивается огромными темпами. Оно означает, что, как правило, это условно-бесплатные проекты, но иногда и платные Uh, условно бесплатно — это значит, что начать играть бесплатно, как в вот World of Tanks, в вы играли. Но есть микротранзакция, возможность купить что-то в игре uh, и возможность оплатить какой-то сезонный пропуск, какие-то uh, вот, скины, какую-то одежду для персонажа или еще что-то. Как правило, не то, что влияет напрямую на игровой процесс, но если это мобильные игры, иногда и влияет напрямую на игровой процесс. И вот там они рассчитываются на, если не многомесячный, то многолетний план. Из того, что вот, нужно постоянно подкидывать новый контент игрокам, чтобы они продолжали покупать. Так как игра изначально бесплатная, основная сумма денег идет внутри игровых покупок. Причем всегда 70 или 80% даже игроков не донатят, то есть не вкладывают деньги. Они как играли бесплатно, так и играют то есть со всеми ограничениями, всем, что есть. Uh, есть еще какой-то процент, который время от времени деньги закидывает. Есть так называемые в индустрии акулы. Uh, несколько процентов игроков, которые больше всех денег и вкладывают в проект. Uh, и, соответственно, поэтому, так как это долгосрочный бизнес-проект, там необходимо изучать психотипы игроков, которые играют, потому что контент делается для людей, которые покупают его. И, соответственно, нужно постоянно выкладывать новые пачки контента, чтобы сохранялся интерес, с одной стороны, у бесплатных игроков, которые подогревают интерес к игре и удерживают ее в топах, с другой стороны, у платежеспособных игроков или желающих платить, которые деньги вкладывают. Соответственно, нужно учитывать целевую аудиторию. То есть понять целевую аудиторию, оно существует не только в играх, но она со своей спецификой везде, в том числе и в играх. И я вот не знаю, честно говоря, какую, какие именно данные собирают об игроках, в играх-сервисах. но ну, я думаю, что там они и во время игрового процесса какие-то данные собирают для следующих контент пачек Если, Артур, есть что-то добавить, я жду. Если нет, мы следующим Да, я абсолютно согласен с моими коллегами. Я вот Алексей очень правильно подчеркнул, что есть игры-сервисы. Uh, в играх-сервисах очень важным элементом является как раз-таки uh, слежение за игроком, за определенной группой игроков. Да? Mm. Опять же, вот, uh, uh, платежеспособность, mm. да, количество часов, проведенных в игре какие-то, может быть, как раз-таки акцентирование на каких-то моментах э, игровых. да, То есть, если у игры есть какая-то сюжетная составляющая, то есть время на прохождение, э, количество времени на прохождение, да? то есть перепрохождение игры, сколько раз. И если это все учитывается, это позволяет, э, опять же, как раз-таки составить какую-то... Вот, приблизительную форму, да, именно людей, которые будут в эту игру играть, но сказать о том, что это является психологическим профилем, да, uh -huh. именно игрока, достаточно сложно. Uh -huh. Может быть, в дальнейшем, в будущем это будет как-то реализовано но на данном этапе, я не могу об этом говорить. Вы да, я хотел добавить. На самом деле, мы все вот тут об игре говорим, все такие uh -huh. огромные вот разные термины перебираем. Дело в том то, что термин игры он настолько глубоко всеобъемлющ, то что на самом деле различия между, например, вот концепцией там, Game as a Service, например, да, mm -hmm. и вот да, Single-Player Game, mm -hmm. гораздо глубже, чем, например, там, между классической драмой и мультфильмом. Mm -hmm. То есть для них принципы совершенно разные, люди в них играют разные, и они разных вещей от них хотят. То есть вот мы сейчас вот скатываемся в основном в обсуждение как раз вот игр многопользовательских, mm -hmm. но ну, мне хотелось бы этого, по крайней мере, частично избежать, потому что... А вот многопольские игры как раз меньше всего можно назвать формой искусства, потому что ну, во многом это, как бы, это форма больше публичного а, времяпрепровождения, больше даже некий аналог по сути соцсетей с точки зрения, по крайней мере, воздействия на психику человека. Поэтому, если уж мы игры обсуждаем, давайте, пожалуйста, вот все классы их рассматривать, не только онлайн. Так, ну, это же масштабная будет задача тогда. Ну, Hopefully. просто вот, э, условно говоря, если мы рассматриваем только онлайн игры, тогда я пас, потому что в онлайн игры я не играю принципиально, потому что я в них искусство не вижу. Вот, например то есть вот мы их вот обсудили давайте переговорим про символ ну, вообще-то Проис... ага. угу. вообще даже есть проблема что считать онлайн играми что считать мультиплеерными что считать однопользовательским потому что там они взаимопроникают и это вот это для отдельной передачи на полтора часа тем. Да, это, когда мы угу. сказали когда вы сказали почти угу. все подчеркнули что игры это искусство угу. а для меня кстати это новая мысль хотя угу. я еще и не проникся но Uh, вот в процессе подготовки мы обсуждали с некоторыми из участников, uh, и меня очень зафиксировала тема артхаусных игр. Mm -hmm. Игр не для всех. То есть mm -hmm. uh, я так понимаю, подобно мультфильму и какому-то... Это Инди. Вы тогда uh, должны использовать термин Инди. Uh, в компьютерных играх есть такое понятие, mm -hmm. как Инди игры, это, это как артхаус uh, в сфере фильмов. Как еще раз? Инди. Инди. От Independent, независимое. Uh -huh. uh, подобно артхаусному кино которая не для всех, для узкого круга гурм... Подобно редкой пище для гурманов, которую не воспримет массовый, может быть, зритель и массовый потребитель. Есть архаусные вещи, инди, как вы сказали. Что это за явление? Насколько распространено? И какие там, я, честно говоря, даже представить себе не могу, что в, в играх может быть архаусного. Ну, давайте я начну, потому что это этим увлекаюсь сильно. Ну, вообще об Индии играх все сложнее говорить с каждым годом, потому что вот по сути рынка независимых игр как такового в 90-е практически не было. Он начал появляться в нулевые и расцвел э, бумом где-то во второй половине нулевых даже. Это связано с увеличением доступности средств разработки игр, э, в том числе. И с развитием средств цифровой дистрибуции. Да. И, то есть изначально то, что мы называем инди-рынком, был рынок игр на флэше. Ну, знаете, флэш-мультики были популярны в интернете, они еще и играми были когда-то. То есть они примитивные, потом это постепенно все усложнялось и развивалось. И сейчас, в вот, 2021 году, инди-сектор сам разбился на десятки, если не сотни подсекторов. Там есть инди-блокбастеры. Uh, вот Hates, который многие называют uh, лучшей игрой прошлого года, он, в общем тоже считается формальной индией. — Гадис тоже считается формальной индией, да. например. — То есть, mm -hmm. ну, это… да. Mm — -hmm. uh, Да, и, то есть, и проекты, над которыми работают сотни людей, Fall Guys даже, которые игры-сервис, они тоже формально в Индию заходят, но… По факту, вот если мы берем индии с Тима, который один человек делал по, по вечерам после работы в течение года, например, и это вот какая-то история о принятии депрессии или принятии боли собственной в жизни, которая с примитивной графикой такой, вот, ну, потому что один человек делал в которую поиграет, ну, в лучшем случае, ты, а, несколько тысяч человек, а в среднем играет несколько сотен, наверное, потому что сейчас рынок перенасыщен, рекламировать проекты должен каждый человек сам а, в Индии рынке если он с не связывается, и поэтому многие игры, даже хорошие, теряются вот в этой огромной куче. И мы не можем, мы, то есть формально они в одном секторе, вот эти вот крупные проекты, в которые играют миллионы людей, и игры, в которые играют сотни людей, которые делают один человек. Ну, есть очень много исключений. Можно да. я дополню? Да. Так, например, есть, допустим, mm -hmm. проект, который делали один, делал один человек. Ну, Изначально, Майнкрафт mm -hmm. вообще всем известен. Mm -hmm. Я про него даже вот говорить не хочу, потому что mm -hmm. это как моветон, да. Но это, прежде всего, например, Стардиоли и Террария. Mm -hmm. Их делал один человек. Их продолжает делать один человек. Но это mm -hmm. хиты мирового mm -hmm. масштаба, у них сотни миллионов пользователей. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, Undertale там же еще, да, в да. общем-то. А и есть другие примеры обратные, когда один человек начинал фазмофобию, например, выстрелившая в прошлом году, и которая потом разрастается до команды из десятков людей, потому что у игры вдруг появляются миллионные продажи. И при этом и сам индисектор, поэтому он, о нем тяжело что-то в общем говорить, потому что он разделяется на десятки и сотни. То есть там есть сюжетные истории на час или два, которые зарисовки такие. Есть нарративные эксперименты, которые интересны только тем, то есть, которые не имеют широкого, широкой популярности, они не могут ее иметь, потому что они вот. Именно создаются как эксперименты для тех же, кто интересуется таким. Есть там красочные игры платформерам, которые, которые представляют широким а, интерес на рынке. Есть какие-то игры, которые пытаются возродить умершие жанры в мейнстриме. То есть, например, вот а, в конце нулевых, начале десятых был популярен жанр боевых конок, например. Сейчас он фактически умер. Uh, то и дело, и 3D-платформеры тоже были популярны. Сейчас, кроме Mario и Sonic, крупных проектов толком не осталось. Uh, люди, которые росли на этих играх, хотят повторить этот опыт, uh, и, но не находят его толком в масштабном рынке и идут сами делать такие проекты. То есть, хочешь во что-то поиграть — сделай сам, соответственно. И сейчас уже там несколько десятков таких проектов в каждом из жанров, которые умерли в нулевые, например. И все это инди. То есть. И то, что традиционно считается под артхаусом, то есть какие-то, ну, допустим, глубокие идеи, какая-то необычная подача, то, что вот, условно говоря, то, что тяжело понять рядовому игроку, он есть там. Но это только часть огромного инди рынка. Поэтому да, называть э, инди-артхаусом, ставить знак равнозначен нельзя. Если игровой артхаус, в кавычках, среди инди, да. Все ли инди-артхаус? Нет. Вы не знаете. Э, Алексей, вы э, mm -hmm. когда обозначили одну игру, назвали, вы там написали, что э, автор попытался э, изобразить ней, или человек, который не играет, пере позволит ему переживать депрессию. Mm -hmm. Меня mm -hmm. очень заинтересовал этот момент, в каком смысле. Возможно ли в будущем или возможно сейчас это mm -hmm. есть, когда игры станут там, терапевтическими какие-то механизмами, просто будут прописываться врачами, психологами, психиатрами. Сейчас есть, например, игры, которые по существенным образом увеличивают мотивацию, что называется Join in American Army. Mm -hmm. И вот mm -hmm. такие игры да. есть. Расскажите мне об этих играх, mm -hmm. потому что я думаю, что это будет интересно. Mm -hmm. То есть Условно говоря, игры, которые увеличивают мотивацию. Человек, надо что-то ему сделать, вот у него есть проблемы с тем, что прокрастинация, mm -hmm. uh, ну, есть масса, в общем-то, вещей, которые останавливают людей от того, чтобы совершить шаг. Okay. Возможно, uh, есть игры, которые, вот вы сказали, что есть возможность, которые мотивируют людей. Что это за игры? Какие механизмы там работы? Может быть, нам психолог скажет этот механизм, это может, он не будет, кстати. Uh, uh -huh. Да, я, наверное, начну с самого такого распространенного uh, вида игр, наверное, симуляторы, да, коллеги подтвердят. Uh, игры, которые в первую очередь как раз-таки создавались именно для того, чтобы uh, перенести какой-то реальный опыт на виртуальный опыт для подготовки военных, uh -huh. вот Арма. Uh, третья арма достаточно uh -huh. распространена. Да любая, даже да. и флешпойнты до этого предыдущий да. uh -huh. То есть это игры, максимально приближенные к реальности, uh, зад основной задачей которой является именно, uh, скажем так, подготовка. Подготовка каких-то уже Можно дополню, под реальностью, когда мы сейчас говорим, мы имеем в виду не графику, uh -huh. мы yeah. имеем в виду именно механики, то есть Механика, то, что да. происходит, потому что когда uh -huh. ты находишься в игре, ты уже графику не замечаешь чаще uh -huh. всего, вообще никак. Uh -huh. То есть именно достоверность происходящего в самой игре, Mm -hmm. Вот. А, скажем так, в современном, ну, в современной индустрии игр это достаточно распространено до сих пор, да, и очень много людей, скажем так, увлекаются и такими играми. Вот. А, скажем так, насколько это является эмоционально вовлеченным для людей, опять же, здесь э, нужно исходить из нескольких вопросов. Первый вопрос э, для самого человека, что он от этого получает. Он действительно чувствует, что он, э, скажем так, переживает да, вот какой-то реальный опыт, да? либо он научается чему-то новому за счет этого. То есть здесь, опять же, очень много вопросов. Я вам хочу сказать, вот конкретно сейчас проходит обучение, управлению университетом в виде онлайн-платформы от наших коллег от исколку как раз вот по моему да где просто вот практически ну, вот, веб-браузера запущена игра которая позволяет ну который представляет собой классическую ну как вот ä, city building стратегию то есть вот ну, экономическую уже city -building стратегию где ты по сути отстраиваешь модифицируешь планируешь деятельность своего университета то есть это то есть эта стратегия направлена как раз на повышение навыков управленческой деятельности применительно к различным властям развития университета то есть когда вы вы говорите о корректировке каких-то расстройств, это то же самое, когда вы говорите о развитии каких-то скилов. То есть существуют игры, которые позволяют корректировать какие-то расстройства. Это означает, что скилы развиты на совсем маленьком уровне, их необходимо условно говоря дотащить до минимально необходимых. Почему такими скилами может быть, например, условно говоря, возможно взаимодействия с обществом. То есть если она минимальная, то это психологическое расстройство. То есть необходимо, например, условно говоря, аутиста вывести до такой степени, когда он сможет с обществом работать. Точно так же, то есть игры решают возможность развития скилов на всех уровнях, от маленького до среднего от среднего до высокого, от высокого до ультрапрофессионального, и они есть практически для всех областей человеческой деятельности, начиная взаимодействие с социумом, заканчивая механическими навыками, возможностями. Именно поэтому, наверное, сейчас игры есть такое огромное количество жанров, поджанров, делений, потому что они направлены абсолютно на все области человеческой деятельности, все аспекты реализации человеческой личности. Да, я бы хотел добавить насчет депрессии как раз. То есть, с одной стороны, можно, наверное, здесь сказать о том, что достаточно много в других видах искусства, истории о депрессии и том, как ее пережить. То есть, не как даже с ней бороться, как вот... Ее пережить. И они, как правило, зачастую производят эффект, ну, когда-то мимо, когда нет, на людей с депрессией. И, может быть, они что-то для себя выносят даже из книг и фильмов по теме, потому что находят свой опыт, его отражение, переживают его через искусство, соответственно. В играх это тоже есть, и там это переживание бывает даже выше из-за вовлеченности, потому что мы, вот как я то, что говорил сначала, мы прямые участники. Я не могу сейчас сходу назвать примеры, но даже интереснее поговорить о неожиданных случаях. Потому что вот уже упоминалось Stardew Valley а, — это то есть, такой двухмерный симулятор фермы и жизни то есть, в деревне. А, то есть мы ухаживаем за огородом, то есть выращиваем культуры разные. Там в деревне жителей много общаемся, жителям в деревне, и там события происходят какие-то. И многие люди, ну, то есть это такая бесконечная игра, в общем-то, с достаточно большим количеством контента и вариативности, потому что со своим огородом можно делать что угодно, в общем-то, а, и люди находят терапевтическую ценность в этой игре, то есть они в нее возвращаются снова и снова, потому что... Их успокаивает то, что они заходят, поливают грядки, там находят новые растения, которые можно вырастить, общаются с любимыми жителями, которые им понравились, и выходят. И вот а, люди находят отдушину в этом. И это им помогает. Мне даже многие знакомые говорили часто, что вот такие вот игры, которых там насилия, кстати, нет, там. Uh, долгое время обсуждалась вот эта вот тема насилия в играх uh, и того, что не все игры про насилие, там даже были проекты, которые этим кичились, что вот не все игры про жестокость. В общем-то, они уже давно не все игры про жестокость, и не жестокие игры Большинство, популярны. Большинство, <свят> не про <было> жестокость. <свят> <за такой, свят> да. И они популярны, и вот людям помогают. Собственно, я не знаю, задумывался ли этот эффект или нет, когда разрабатывалась игра. Возможно, и задумывался, потому что создатель там депрессию сам пережил, потому что он делал да. в одиночку много лет. Он в одно время, у него деньги кончились, его там девушка поддерживала очень сильно, но он все равно дострадал из-за этого, еле-еле доделал. Но это такая счастливая история, потому что она стала многомиллионным хитом. Поэтому я не исключаю, что вот эти вот условия разработки повлияли, это было задумано, а может и нет. Но вот многие люди находят помощь себе и со своим душевному состоянию вот в этих симуляторах грядок и огородов. Я могу uh -huh. немножечко дополнить. Дело uh -huh. в том, что есть прям подклассы игр, которые на самом деле uh -huh. используются практически для лечения депрессии и иногда для погружения в депрессию, в зависимости от того, uh -huh. чего, что uh -huh. человек хочет. Uh -huh. Это вот как раз вот коллега вот а, эту тему немножечко вот боком ходил но я вот просто примерах назову. Uh -huh. Это вот, а, в общем-то, очень известный Firewatch, вот особняк угу. Эдит Финч, угу. и вот наоборот, который может как раз вернуть вот, депрессию, «Return to то есть угу. это вот как раз, э, то есть там вы не осуществляете, по сути, никакой игровой процесс, вы созерцаете то, что происходило с другими, что могло бы с ними происходить, и говорите себе, либо вот видишь, вот, это как вы знаете, вот, как можно человека быстро исправить с депрессию, провести ему экскурсию в тюрьме. Он выходит и говорит, господи, как у меня все хорошо. <свят> вот здесь на самом деле точно так же, да. То есть, вот, либо человек может понимать то, что у него на самом деле все хорошо, когда вот видит вот эти вот глубокие губо щемящие истории, где людей нет, но все говорит об их присутствии. То есть, там нет других действующих лиц, кроме вас, и действующих лиц нет вообще. Это вот очень интересно. Но все рассказывает о том, что могу бы происходить, и вот что могу происходить бы с вами, и вообще вот, где угодно. Либо второе, вот, например, вот они могут, да, бывают такие, которые могут и погрузить глубоко в депрессию, но есть даже ну, намеренно человек хочет испытать боль такое тоже бывает то есть это тоже нужно ну, понимать что такие ну, стены Какие возникают. механизмы там кстати вот любопытно даже человек будет испытать боль что, что для этого нужно разработчикам сделать чтобы человек зайдя в компьютер э, испытал боль ну знаете любую драму смотреть больно mm. любую драму которая достаточно глубоко смотреть просто больно то есть любой фильм без счастливого uh -huh. конца но есть Если люди, которые смотрят и... и... Я а, дополню, и, и. да, вот как раз-таки, опять же, здесь идет эмоциональная вовлеченность. В первую очередь, любая сюжетная игра, она mm -hmm. так или иначе вызывает у нас определенные эмоции. Намеренно, ненамеренно. Эмоции так или иначе есть. А, как раз-таки, вот одна из недавних игр ⁇ Little Nightmares, вторая часть. Mm -hmm она является, может быть, и каким-то таким сюрреалистическим представлением реальности, перепроживаемых эмоций человеком, но большинство людей, которые, скажем так, проходят до определенного этапа игры, они испытывают катарсис. То есть именно какое-то эмоциональное высвобождение, да, которое они, как именно как созерцатели, переносят на себя и переживают то, что происходит в игре. — Звучит ага. очень круто. — Это очень круто. Это не только звучит, это играется еще круче, на самом деле. То есть это не могут дать никакие фильмы, никакие книги. — Да, я хотел дополнить как раз. Но, к сожалению, Little Nightmares 2 еще не допрошел. То есть мне там осталось где-то процентов 20, наверное, поэтому прокомментировать не могу до конца. — До Да, еще не дошел. Но выдающийся проект, да, первая часть хорошая, и вторая хорошая. Ну вот я про What Remains of Finch хотел заметить, вот упомянули. Uh, вот, кстати, я ее как историю о депрессии даже не воспринимаю. Она у меня одна из любимых игр последних лет, в принципе. И я считаю, что она вот показывает, на что игры способны. На ну, то, что вот это вот то, что есть, это только начало. Uh, для меня это как раз uh, сила нарратива, потому что вот Remains of Edit Finch uh, берет жанр, который многие пинают, так называемый симулятор ходьбы, как его издевательски называют, mm -hmm. где, вот, uh, то есть где ты ходишь по, по пустым локациям и тебе какой-то сюжет рассказывают через записки, через речь на заднем плане или так называемый environmental storytelling, то есть когда uh, вещи вокруг рассказывают историю. Вот What Remains of Edit Finch берет эту концепцию и выжимает ее максимально, то есть там история рассказывается через геймплей, там она разбивается на истории множества семей. Это вот такая, в общем-то, восходит к традиции европейской литературы, это такая семейная сага, mm -hmm. которая рассказана через короткие экспириенсы, короткие опыты, в которых сюжет дополняется игровым процессом, где игровой процесс и есть сюжет. И там как раз вот разработчик говорил, что вот да, у нас конкурентов почти нет. То есть кроме нас мало кто занимается исследованием, того, как рассказывать истории через игровой процесс. И вот для меня это вот, вот, даже интересно, потому что я вот никогда не думал, вот Remains of Edit Finch, как история депрессии. Всегда думал, о, ней, как о семейной именно семейный А это очень угу. сильно зависит от того, как вы воспринимаете, угу. в каком эмоциональном состоянии находитесь. Угу. Потому что, например, вот тот же самый To the Moon", угу. который, в принципе, тоже является очень угу. схожим проектом, она может в, а, по результатам прохождения угу. вот, давать чувство, как вот так угу. такой просто вот глубочайшей депрессии. Угу. Боже, как это, угу. как это ужасно просто. Угу. Понимаете, причем? Это может угу. даже вот быть у одного и того же человека просто в разного mm -hmm. вот момента времени. то есть mm -hmm. Это просто да. какие струны вашей душе mm -hmm. вот начинают резонировать. Понимаете? А можно mm -hmm. подобным образом а, переложить а, в, в такой формат игровой войну и мир толстого? Можно. Mm -hmm. Но если бы, вот, например, видели бы, вот, опять же, вот, вот, вот, вот э, просто большинство людей, которые не играют только в компьютерные mm -hmm. игры, да, mm -hmm. либо играют в онлайн-проекты, э, очень много внимания уделяется графике. Если бы видели Твумун, а Твоемун, mm -hmm. я не знаю, вот, по нарративу, но, наверное, она одна из самых глубоких вообще вот, mm -hmm. э, историй, знаете если вы посмотрели на ее графику даже просто что происходит даже час посмотрели бы у вас ничего бы кроме смеха бы это не вызвало но ну, просто вот мари ну, хуже хуже правда хуже но вы настолько вот можете можете можете не проникнуть, можете проникнуть в эту историю, что просто вот вы э, будете рыдать там никакая там Джейн Эйр там рядом не стояла, условно говоря там вот, ну я на здесь есть мы заговорили uh -huh. там когда вот, кстати кстати я здесь представляю на самом деле ольскую оскуную публику у меня опыт Скульпную значит... публику в играх, здесь представлю я. Окей. Я сказал: общество. Не в общество, которое смотрит на игры со стороны. И вот у меня такой вопрос возник. Когда вы сказали о том, что современные игры это, по сути, искусство, литература и кино, и все в одном флаконе, нет, нет. так Нет, нет, нет. Переживания, которые испытываются. Они другие. Хорошо. Я... скорее наравне. Давайте скажем наравне. Хорошо. Но они другое. Другие, да, они другое. Другие. То есть. Вот есть Хорошо, литература, вот да. есть кино, есть. Какие? Есть я... вот обоняние, слух и зрение. Вот смотрите, вот смотрите. Родители, ребенок. Mm -hmm. У нас, в общем-то, у вас нет. Mm -hmm. Вот у меня и многих людей, которые меня окружают, которые не так глубоко погружены в этот мир. Песню mm -hmm. э, четкий правило. Так, ребенок, час интернета за пятерку, да. Вот поиграешь в игрушку. — Это правильная ойко. Может быть, я в другом говорил. Если подбирать, но мы же при этом, родители при этом, подбирать детям литературу, сынок, почитай вот это, вот начни вот с этого там, из волшебника из города начни, да, свою жизнь устраивает. Да, в угу. Вот, а, Потом дальше, дальше, и, и, и Джинэр. Вы и... знаете, что «Волшебник из Мрудного дома Шестомов. Ну, города Шестомов. А, имеется в виду. Ну, теперь знаете. и проще продолжение. Да, да, да, конечно, я же в детстве это был хитом Прекрасно. Это, это было то, что я первая книга, которую я прочитал самостоятельно, в 6 лет, по-моему. Да, я сломался на начет а вот, То есть вы помните, что она заканчивается космическими кораблями даже. Да, инопланетяны. Да, я помню все. Вы о другом. Я другом. Что можно ли сейчас детям уже составлять, условно говоря, пакет? Конечно. Это нужно делать, вообще необходимо. Вот. И я хочу об этом поговорить. Вы так долго что это Это прекрасная тема. Это Зачем? Мы как раз пытались выйти на общую платформу. Uh, условно говоря, вот сейчас сидят родители, которые ну, близки к играм ну, Нужно вставлять хрестомате игр. Фактически, да. Да. Да. Да. да, да, нужно, чтобы они чтобы они да. в свое время. Крутили не в бесконечность, там Brawl Stars, Робокс и то, что не дают абсолютно никакого эффекта для развития. Ни моторики, ни самосознания, ничего. Но это по сути эквивалент соцсети только для детей, потому что соцсети детей не пускают. Угу. То есть вот только поэтому они там на самом деле находятся, ну во многом. Ну, я не говорю, что это это не обобщение, но просто во многом именно то, что соцсети их не пускают. То есть да, для детей нужно составлять хрестоматии игр, которые для разного возраста действительно нужно проходить. Они их обогатят значительно больше, чем все возможные хрестоматии русской классической литературы вместе взятые. Вы поймите. Я очень активный читатель. Давайте мы сможем сейчас составить такую христомовую. Понятно, приблизительно 10, 10, 10, фильм, о, 10 игр, которые можно там, начиная с 6 лет. С ну, на, 8, каждый, лет? на каждый год можно минимум пойти 10 ну, игр. Такие, составить, Ну, да. такие вопросы Хорошо. с бухты барахта не решаются. Хорошо, скажем так, со скольки лет можно сажать ребенка на такие игры, развивающие именно? Какие игры вы посоветовали для пятилетнего ребенка? Не нужно 10. Первые три игры, которые вы посоветовали бы хотя бы, то, что у вас сейчас кажется в голове. Ну, наверное, вы удивитесь, но классический Mario, Sonic, потому что, в принципе, они добрые, хорошие, позволяют знакомиться с окружающим миром, развивает моторику. Угу. То есть, это то, что было на дэнди еще в конце 80-х годов. М -м, такой момент. Хорошо, Зачи ребенок истории? в средней школе, в средних классах, когда проходят, Ну, там, Бунина начинает, да, что-то... Ну, такая классическая русская литература начинается. Когда что? он уже понимает, что ему дают что-то серьезное, но еще не понимает, почему это серьезно. Да, слон говорит, 9, 10 класс, <с <с война и мир начинается. Не, не, подожди, 10 класс — это один. Вы Хорошо. сейчас сказали про среднюю школу Давайте до среднюю 9 школу, класса. Да. Есть какие-то свои варианты для среднего возраста? С РПГ я... я абсолютно согласен. РПГ очень хорошие а -а -а. во-первых, именно жанром, да, потому что, во-первых, РПГ, в случае, если мы говорим о ребенке, о подростке, там... В первую очередь для ребенка важно, чтобы он умел, э, скажем так, позиционировать себя. И ну, развивать да, себя, и развивать то есть вот, вот, устраивать себя. вектор да. своего развития. Да. И РПГ в этом является прекрасным инструментом. А как в чем раз -таки... Суть игры РПГ, я просто не, а не сейчас... суть. Игры... Ну, вы, в РПГ, в, в первую очередь, с чего вы начинаете? Это создание собственного персонажа. Начиная от его внешнего вида, заканчивая его характеристикой. Ну, угу, вот. Соответственно, в зависимости опять же, от стилистики игры, от жанра и предрасположенности. Uh, то бишь, например, тот же Готика, да, Обливион, mm. из Elder Scrolls свитки, вот, являются достаточно такими яркими классическими примерами хороших РПГ. Вот как мне um. хорошо, вот, как мне нравится, что вот коллега вот, из Elder Scrolls выбрал не последнюю часть, а предпоследний. Насколько он прав на самом деле, да. Для... Да, я могу только скажу, да, вот игры раньше действительно делали лучше. И поэтому сейчас, например, делается ремейк Диабо 2, вот он по аудитории будет превышать аудиторию совместно Диабо 3, 4, Диабло, uh, который там делается для мобилок, просто потому что раньше игры действительно делали лучше. Ну, я бы тут возразил немного, потому что... Смотря какие, сами Да, Смотря то есть какие, да. скорее да. потому Ремейка что... Ремейка Тетриса не будет? Что? Ремейка Тетриса не будет? Он каждый год уходит. но и не один. Но суть в чем, рынок... Становится крупней... Крупный рынок становится больше с каждым годом, все бюджеты все, все, все больше и больше, соответственно, продюсеры все меньше и меньше рисков хотят брать. И, и все больше и больше людей работают над проектом, из которых… А с менеджментом, как вы знаете, у нас проблемы ну много где. Mm -hmm. Это приводит к тому, что приходят инвесторы и продюсеры, говорят, вот это не делайте это нельзя. Это прибавляется еще к внутренним проблемам, когда нужно организовать несколько сотен людей во время разработки. И в итоге часто выходят либо спорные проекты, либо безопасные. А раньше как раз бюджеты были меньше, контроля было меньше, и люди могли как-то... — Экспериментировать, вот, да. Да. Я хочу для Извините. наших уважаемых зрителей, родителей в первую uh -huh. очередь, что мы посоветуем им? Положить ребенку там на, на стол, в основном, заложить его в компьютер, загрузить. Для ребенка, который в школе пора изучать войну и мир. Понятно, что 10 класс по нынешним временам, тяжело, но тем не менее. Опять То же, есть... если прямо вот в плане мира, те игры, которые мы перевели, особняк Эдит Финчет, вы, прям uh -huh. вот, переживание, вот, переживание, вот, один к одному. Он уже достаточно дорос для того, чтобы их испытать. Он достаточно дорос для того, чтобы понять, почему игры красиво. Почему это не только изучение, почему это красиво. То есть, в конце концов, у него уже определенный гормональный фон сложился? Да, того, воспринять эти именно хитрик, так. Уже гормональный фон даже не разу, наверное, тут... Так, у нас, я так понимаю, время заканчивается. Я... А? Так, быть. к сожалению, время нашей программы заканчивается. Я хотел поблагодарить всех еще ее участников, хочу снова представить. Это директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Чеклин Дмитрий Евгеньевич ассистент кафедры русской зарубежной литературы, института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ, журналист и обозреватель компьютерных игр э, Мельхов Алексей Германович, и аспирант кафедры общей психологии, института психологии и образования Казанского федерального университета, автор кандидатской диссертации «Психология и компьютерных игр» Артур Рамильевич Тимиргалеев. До свидания, до новых встреч!